Студент года КФУ 2022. Старт приема заявок. Медиа-перформанс от студентов Казанского университета. Елабуга музыкальная. Сразу два концерта на сцене Елабужского института. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Ильвина Габрахманова. Четыре врача университетской клиники и научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, а также сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета стали победителями Всероссийской премии для врачей-продокторов. Также в топ-10 лучших государственных клиник Татарстана вошел родильный дом университетской клиники Казанского федерального университета. В Казани с рабочим визитом находится делегация Турции во главе с председателем попечительского совета университета Ибн Хальдун Белялим Эртаганом. Утром делегация встречалась с главой Татарстана Рустамом Минихановым, а затем посетила Казанский федеральный университет. За визитом следила Аделина Абрахманова. Искренне хочу поприветствовать наших гостей, поблагодарить за ваше внимание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 Делегация Казанского федерального университета во главе с проректором по внешним связям Тимирханом Алишевым находится с рабочим визитом в Пакистане. Представители университета знакомятся с научно-образовательными центрами этой южноазиатской страны. В рамках визита в Международный центр химических и биологических исследований университета Карачи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере науки и образования между Казанским федеральным университетом и Постоянным министерским комитетом по научному и технологическому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества. На этом все. В студии была Ильвина Габдрахманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!